Okay. <laughs> Офигеть, тут ехать можно. Ситуация съемки. Холодильник поход снимает. Шуфер. Вызывай автобус. Тут убили, а, привет. Очередной живой влог. Я еду сейчас на съемки. Наши с азатом одному кафе. Радость есть. Будем делать очень крутой, но короткий 30 секундный ролик. В общем, все, сейчас я поеду. Встретимся, уже, наверное, уже там. Короче, я более-менее приехал. И уже подхожу. Пришел, короче, а за сколько времени у нас? Так это на Значит, что я взял с собой? Э. Да, это. это. Ты его уже взял штатив и свою камеру. Ничего же больше не надо было. Да так же с вами занимайтесь, а просто. Будем шмякнуть сильно или шмякнуть как под пыл? А, давай так? Да, как открыло. Да, да, да. Вот так надо. Красавица моя. Надо достать один-два помидора. О, хороший, Конечно, конечно. Один-два помидора, и шик. Понравились помидоры, да? Нормально, да? Ситуация съемки. Иди, иди, иди, иди. Возьми что Какой-то хороший котов. Теперь бери айфон, снимай отсюда замедленным, как он... 20 фпс, как все будут падать эти нервы цы? Где они будут падать на каком-то месте? Да. Вот, и спасибо большое. Капли да, надо, чтобы... да, да. Смотрите. Смотри. Я сейчас буду типа... их кидать на доску, а вы будете в это время брызгать. Да. Вот, отсюда. Да. вот отсюда будете так вот брызгать. Хорошо, да. Вот отсюда, да. Вот а я снимаю. Вы просто музыку надо включать. Хлебушек? Да. Да. Ну ты тут светит. Это же выгодно свет. А вот и надо. Отлично. Там уже этих призов снимали. Главное, этот выгодном плане, нет. У нас же там закончено еще. Нормально. Ну, я старался, короче, брать грязную катаклу и не брать. Опа. Сейчас у нас тут будет действия будет тут и еще постеваем интерьер, короче. Потом покушайся. Да, окей. Там нужно брать. Покушали, типа ночь. А, и что я пары спину? Снимаем экшен. И вот сюда нужно ли чай? Чисто сейчас, сейчас, да? Склейка. Ну, нормально. Э, посмотри, в кадры входит суп? а не входит. Вот снизу. Вода отсюда. Стоп. Давай еще раз сюда, только руки быстрее убирай. Ты так все место, ну блин, нет. Ставь, короче, плов чуть ниже. Что за какое-то нагромождение? Подожди, давай, короче, начнем заново с этих. Значит, смотри, его по центру надо? Давай еще раз, я поставлю примерно вот сюда, да, ставить? Не, давай заново, ты медленно слишком. Вот, запомни это место. Был, у тебя с самого начала был в кадре. Ладно, давай так. Все. Чуть ниже, нет, так же сделал абсолютно, чуть ближе к вилке. Нормально. Пирожки сбоку. Кажется, осталось после съемок. Ну ладно, не беда. Там на шухер стой! Шухер. Ну, снимает. Холодильник, поход снимает. А, нет. Вот так это выглядит со стороны, короче. Издалека. В пикселях. Надо снять эту. В стакан наливаешь воду. Желательно, знаешь, такой прозрачный стакан. И фон какой-нибудь заблюренный. Ну, это у тебя сделается. Такой прозрачный стакан, туда вода. Давай. Пробуй крупнее теперь взять. И мотор. А теперь замедленнее Ты Такой этот, гоупрошинский такой этот. Когда снимаешь для кафе? Нас покормили. Че? Выдвигаемся домой и, в принципе, все. Поехали. Авто вызывай автобус. Я тебе говорю, вызывай Яндекс.Автобус. какой то И что... Офигеть, тут ехать можно. Я реально, у меня обувь такая. Я хожу, короче, зимой. Как будто я езжу зимой на стертой летней резине. Это капец, нам сейчас направо. А, где мы с вами? Все, теперь точно уже идем, едем домой. Да? Да. Лен, это уже мем просто Эй, эй, эй, эй, Я тебе серьезный, пацан, вообще-то. Какой ты эй статруйник. What the сейчас досняли ролик. Мне кажется, получится классно. Я говорю, все, кто думают, что я... Тебе хула. Я не бил. Поверьте, это мой всего лишь образ. Нет. Я-то знаю. Тут только кого убили, Тимур. Ты это... кого вот убить! убили. Пишите дальше, как вам живые влоги. Комменты. Лайкайте меня. Нет. Все, снимок закончен. Посмотреть на снимок. Все, снимок закончил.